Фух, всем привет, друзья! В общем то э, был э, в магазине, где продают всякую китайскую хрень. Ну, и, в принципе, забежал, вот купил себе, смотрю, лежит себе вот такой штанге-циркуль. Ну, я так пару дней им поелозил, попробовал, поработал, ну, так, клац на глаз, ну, так и смотрю, сда сдалека, да, там, кто там что-то видел. А вот мой штангель, да, вот, смотрите, старый уже еще с советских времен еще от деда остался. Вот, да, может и не... Ну да, где-то таких времен. Давайте посмотрим на его деление, да, вот. Посмотрите на деление. Вот, сфокусировалась камера, да. Вот, все деления отличные. Это, в общем-то, штангель-циркуль. Если бы даже год найти, я даже не знаю... Можно есть здесь такой или нет. В общем-то... Допустим, этот штаны циркуль у меня уже больше 10 лет. И кто знает, сколько лет он был и у деда. Вот, может, тоже 10. Ну, в принципе, давайте дадим ему 20 лет. Да. В общем-то, этот штаны циркуль производился в наше время. Вот, смотрите, я, если честно, я чуть не умер. Смотрим на деление. Это просто капец. Полный. Это китайцы, наверное, там один китаец сидит и зубил им это все на глаз. Бим-бим-бим-бим. Но это капец, друзья. 21 год, 22 год, извиняюсь уже, 2022 год, мы куда идем, мы идем в небытие, в общем-то, вот, 20 лет спустя, может быть еще позже, ну капец, в общем-то, друзья, я не знаю, Ой, пишите по поводу этого всего, что это капец, ну, смешно, конечно, смешно, но дальше еще будет хуже, потому что уже Китай собирает брендовые инструменты, такие как Макиту, Бош, так что, друзья, будет веселее нам дальше работать, фух, ну, вот, вот эти деления, ну, это прям, ну, капец, полный, ну, смотрите. Это капец. Вот. Ну как дальше потом, чтобы все это мы делали без брака, да? Это попа. Все, ладно, пока.